Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим фасоль по бомбейски. Для этого нам понадобится помидор, имбирь, кориандр, фасоль, морковь, лук репчатый, чеснок, листра лавровый, карри, перец красный острый и соль. Отвариваем фасоль в соотношении один к трем. 30-40 минут. Воду слегка подсаливаем. Если после варки фасоли осталась жидкость, немного жидкости оставляем для тушения. В небольшом количестве растительного масла обжариваем лук, чеснок и морковь до золотистого цвета. Добавляем фасоль. Острый перец. Кориандр. Лавровый лист. И карри. Все перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 15 минут. Периодически помешиваем. Добавляем помидоры и имбирь. Все хорошо перемешиваем. Переключаем на медленный огонь, накрываем крышкой и тушим 30-40 минут. Наше блюдо готово. Используйте его как самостоятельное блюдо или как гарнир. Приятного аппетита!